За истекшие годы через акушерское отделение прошли 4100 беременных рожениц и родильниц. В оборудованной по современным в те годы Требованиям операционной успешно выполнены им первые 100 чревосечений. В гинекологическом отделении пролечили 2867 женщин. У половины из них выполнено чревосечение. Вопросы организации хирургических методов лечения в руководимой им клинике он подробно изложил в статье к технике брюшных чревосечений, опубликованной в журнале «Русский врач», а затем и в немецком журнале.